Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с одним десертом, многие которого растут из Бельгии. Я ел и бельгийский вариант, и ахенский вариант. Там, где, кстати, я работаю в этом городе. По мнению жителей Ахина, им больше нравится бельгийский вариант. Ну, а по мне так, ахенский намного интереснее. Но, опять же, о вкусах не спорят, и поэтому я вам покажу сегодня ахинский вариант. Отличаются они лишь тем, что в бельгийском варианте яйцо не разделяют на белок и желток, а в ахинском да. Белок взбивается отдельно. Рисовый пирог интересный и готовиться несложно. Но давайте покажу. Сложного ничего нет. Количество всех ингредиентов вы, как всегда, найдете у меня под видео. наперво, мы подготовим начинку, которую я буду готовить из молочного риса. То есть это тот рис, на котором мамочки варят своим детям молочную кашку. Можно, конечно, взять и рис ризотто, или рис для приготовления паэльи, но это уже будет не то. Отваривать рис я буду в тефлоновой эскараде. Добавляю сюда 800 миллилитров молока и 200 миллилитров жирных сливок. Сливки у меня 30 процентные. Я не рекомендую брать молоко с низкой жирностью, потому что пирог тогда будет немного суховат. Все-таки жир является носителем вкуса. Добавляю сюда щепотку соли. Это четвертая часть чайной ложечки. Отправляю на плиту, дам закипеть, накрою крышкой, температуру убавлю и буду варить примерно 40-45 минут. Или другими словами, до полного приготовления риса. Пока рис варится, я займусь приготовлением дрожжевого теста. Для этого мне понадобится 1 чайная ложка сахара, это примерно 5 грамм. Половинка куриного яйца, это 25 грамм. То есть целое яйцо размешать, разделить пополам и будет у вас половина. Добавляю теплого молока, теплого, не горячего. И добавляю дрожжи. Дрожжи я возьму сухие, вот из той пачки, которая на 7 грамм, я возьму буквально... Чайную ложку без горки. Это примерно, может быть, 2, максимум 3 грамма. Да, я забыл добавить щепотку соли. Все тщательно перемешаю. И добавлю в 200 грамм просеянной муки. Замешиваю дрожжевое тесто. Ну и далее перемещаю тесто на коврик. И вот с этого момента я его буду вымешивать ровно 10 минут. Во время вымешивания я буду добавлять по чуть-чуть сливочного масла. Масло здесь в общей сложности у меня 25 грамм. Если у вас есть тестомес, то можете им воспользоваться. Но как для меня 200 грамм муки мне проще вымесить рукой, чем потом отмывать посуду. Ну вот, по истечении 10 минут... Тесто у меня уже выглядит хорошо, оно гладенькое, смазываю его дефицитным растительным маслом, отправляю в чашку, накрываю пищевой пленкой, проделаю отверстие, чтобы она дышала. Ну и так как батареи у меня еще работают, отправляю к батарее, то есть в теплое место, минут на 50 на час, в зависимости от того. Тесто должно увеличиться в два раза. Если у вас как такового теплого места нет, просто возьмите горячую кипяченую воду, отправьте ее в стакан, накройте пищевой пленкой в микроволновую печь и туда же поставьте ваше тесто. И оно у вас прекрасно подойдет. Да, только микроволновку включать не надо. Я не случайно взял сковороду с высокими бортами и с тефлоновым покрытием. Мне просто-напросто за рисом особо наблюдать не нужно. Так время от времени подошел, перемешал и все. Потому что у него есть такая... Способность очень быстро пригорать. Так что присматривайте за своим рисом, чтобы он не пригорел. Так, по истечении 40 минут рис мой уже готов. Вот такой вот у меня жидковатый. Так и должно быть. Теперь я добавляю сюда. В общей сложности у меня 60 грамм сахара. Немного я оставлю. Этот остаток сахара я просто смешаю с желтком. Сахар перемешаю. Плиту я уже отключил. Далее остаток сахара отправляю в тарельку куриный желток, одна чайная ложка кукурузного крахмала и вот буквально чуть-чуть молока, чуть-чуть, чтобы крахмал растворился. Сюда также могу отправить сразу и ваниль, у всех она разная, если у вас ваниль настоящая, не такая как у меня жидкая, то ее конечно желательно добавлять при варке риса, в моем случае это роли не играет. Ну и теперь эту массу вмешиваю в рис. Делаю это очень аккуратно, чтобы рис у меня не превратился, так сказать, в кашу. Чтобы зерна риса остались целыми. Готовый рис перекладываю в чашку, накрываю пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка. И даю рису остыть. Тесто у меня уже подошло. Касаемо теста, у кого-то это может быть занять немного больше времени, у кого-то меньше. Вы уж смотрите сами. Вот оно увеличилось у меня буквально в два раза. Я его еще раз обомну и раскатаю. Выпекать рисовый пирог я буду в форме 28 сантиметров. Время от времени тесто поворачиваю по кругу и раскатываю от середины к краям. Так просто проще, и чтобы круг у нас получился более-менее равномерный. И отправляю форму с тестом на один час в морозильную камеру. Один час уже почти прошел. Я уже включил духовку на 250 градусов вверх-вниз. Без обдува. При помощи миксера я взобью до пышной пены яичный белок на максимальных оборотах. В том, что белок у вас уже готов, можно определить очень просто. Если белок не покинул сосуд, то он готов. Далее... Рисовая масса у меня остыла, я для ускорения процесса отправил ее в чашку с холодной водой. Это нужно для того, чтобы масса была у нас холодная, по крайней мере, немножко тепленькой. Просто если она будет еще горячая и мы отправим ее в духовку, то жидкость, она начнет кипеть, и тем самым образовавшаяся сверху корочка, она лопнет, и пирог просто-напросто получится сухим. То есть жидкость будет испаряться так, массу еще раз перемешаю аккуратно и введу белок вот это и есть то самое различие между бельгийским и ахинским пирогом то есть бельгийцы в это время вводят целое яйцо таким как оно есть а ахинцы они разделяют то есть желок я уже ввел а теперь введу белок аккуратненько его вмешиваю Достаю форму из морозилки и распределяю по всему периметру. Вообще, такие пироги делают небольшими. Они делают примерно, ну, сантиметров, наверное, 17, может быть, максимум 18, примерно так. Но я в домашних условиях могу позволить себе сделать вот именно в такой форме. Она у меня более подходящая для этих целей. Основа готова. Отправляю ее при температуре 250 градусов в среднее положение духовки для начала на 5 минут. Затем температуру переключу до 200 градусов и буду выпекать еще примерно 20-25 минут. Но вы ориентируйтесь на свою духовку. Время от времени поглядывайте. Да, и печь такой пирог я в мини-духовках не рекомендую. Он может просто не получиться. Так, ну 5 минут прошли. Я духовку переключаю на 200 градусов. И открою пока дверцу, чтобы мои 50 лишних градусов ушли. Это я увижу по лампочке. Она мне покажет. Ну вот все, лампочка загорелась на 200. Я закрою духовку и продолжаю печь дальше. Ну что, давайте еще раз пройдемся по температуре. Значит, как я сказал, я задвинул на 5 минут при температуре 250 градусов. Вверх-вниз без обдува. В среднем положении духовки. Затем я переключил на температуру 200 градусов. При этом духовку я действительно охладил до 200 градусов. И далее продолжим выпекать еще 20 минут. После этих 20 минут я поднял решетку на самый верх. Включил гриль с обдувом и выпекал еще 4 минуты. Результат вы видите сами. Результатом я доволен. Ну, дам пирогу теперь остыть и покажу вам его в разрезе. Его можно есть как теплым, так и холодным. Ну, вот пирог уже более-менее подостыл. Ему бы еще, конечно, немножко остановить, но домочадцы уже меня достали, поэтому нет у них терпения. Нужно нарезать. Нет, но режется нормально, режется хорошо. Так, ну давайте попробуем посмотреть его теперь в разрезе. Подведу поближе. Вот, красавчик, все хорошо. Сейчас мы его заценим на вкус. Пока теплый, вообще прекрасный. Такой мягкий, легкий сливочный вкус. Здесь, значит, по сахару еще хотел сказать. В принципе, можете до 80 грамм сахара на эту пропорцию Включить. Ну, лично для меня, по моему вкусу, 60 грамм вполне достаточно. Я слаще его не хочу. Той сладости, что в нем есть, мне достаточно. Так, ну нужно назвать супругу, а то она уже давно верещит. Хочет пирога попробовать. Пошли. Прошу. Чая будете? Ну все, супругу накормил. Сыну тоже кое-что перепало. Ну, а я с вами на этом прощаюсь и до новых видео. Буду рад, если вы пару строк черкнете мне в комментариях. До новых видео.